Сегодня мы снимаем влог. влог «Наш день на каникулах». Да, это поехали. Очень круто. Поехали. Мы приехали мы в мануфактуру. Сейчас снимаем. Я купила мороженое с нутеллой и медвежонками. Правда, медвежонки я уже съела, они были очень вкусные. Я купила мороженое лесная ягода с медвежонками. Ну, правда, один уже упал, но вот эти два осталось. А я купила мороженое с клубникой, зефиром и медвежонками. Ты на щеку Зачем ты? Ты что, что ли? Нет, просто он очень вкусный, я хочу доесть, и потом его Ты поняла, да? Не те, кто поделится? Нет, чуть-чуть. Понял. Чуть-чуть... Ай, коленка. Дай. <связывая> а? <связывая> да, <связывая> давай, я не знаю. конечно. А вот лосины. Покажи лосины. Вот. Можно мне перекладывать. Посмотрите, какую я нашла кофточку красивую. Она Мы мне так нравится. Такая музыкальная. Вообще такая. Мне здесь эти слова напоминать, я песни слышу. Love, love, me, do... Like me, like you do, like Здесь все круто. Посмотрите, что я нашла. А что она вот двойная? Это кожаная кофта. Только почему-то на ней два тремпеля. Это нормально? Это я надеюсь, нормально. Это очень красиво. И к ней подойдет эта кожаная юбка. Она, она очень мудрый. Кожаная юбка. Она мне как раз? Да, ее. Без штанов, конечно же. Сейчас, секунду. Сколько? Ой, она нельзя ходить. Это не мой размер. Нормально. Сейчас вы увидите просто офигенную вещь, в я просто бомбирую. В раз, когда мы покупали она... вещи в резерве, здесь вообще ничего такого а нового не было. Вы смотрите, боже, как он Она, она такая недорогая вообще. Сколько? 400, 400 <свист> гривен. <свист> она такая все Почему нет, здесь? Вот раз, это вот наша ну, сумочка. <свист> и мне она очень нравится. Я, короче, на... собираю денег и куплю эту сумочку. Мы были в резервиде, а сейчас мы идем в другой магазин. Вкроп. Смотрите, что мы нашли. Ой, она такая мягенькая. Да. Мне, мне нач... В следующем году я себе хочу такой портфель. Идем в следующий магазин. Я... Мы сейчас в Юске, люди, не знаю. Давай. Маша, короче, только что сказала, это на подушнике. Они а на Мы отжали полчаса. Ага, конечно. О, начинается Маша здесь все нравится. Вот это мы типа такого дарили маме на дню. Ну такого у нее было больше. Да. Совсем. Не здесь. Три человека помешали. Я, мама и девки, девки, девки. Шу, девки, девки. О, Боже мой, девки, Вот Это 69. Пей. пей. Пей. Ну вот тут вот водичку. Пей водичку, водичку. водичку. водичку. водичку. а ты нам? Дринг. И вот мы купили бомбочки Водички для ванны. Я зеленую, а оранжевую. Маша оранжевая. Они такие прикольные. Я всегда мечтала себе о бомбочке. Ну, сейчас, здесь Я их просто... не видно, но вообще они зелено-оранжевые. А ну что да. не видно? Здесь не очень видно. Да, зеленый и оранжевый. Ну да. Да. Мы фанаты Нади Дорофеевы. А? Симаешь? Да. И мы купили вот такие три бутылочки. Мы не просто не удержались. Это три бутылочки с лизунами. А еще мы купили голубенький наши желтенькие такой, а мне розовенькие. В принципе, я люблю розовенький просто. Но мы просто не удержались и решили все-таки полчаса думали, куплять или нет. Да. И решили все-таки купить, потому что у нас денег много. Маленькая. Мы только что заходили домой к, Ма к Маше. У меня такая бабулька. Нет. Заходили домой к Маше взять их работу. потому что очень холодно. Чего у меня такое лицо странные? Нормально. А сейчас? так вот делать, да, потому что рейд-другой не вот некуда, мне холодно, да, мне сейчас упорол, ну, в общем, мы идем домой, потому что мы только что вот в роли. ну, как вы поняли, мы не сдержались, купили лизун, но вы уже вот видели, да, и мы сейчас идем домой Фараон. и играть, да, да. И лизуны были очень красивые, да, и мы вот э, скоро, часа через два, выходим опять, ну, в общем, потом все расскажем, Ф и вы все увидите, да. Сейчас мы пришли домой и играем с лизунами и смотрим, когда мы дома. Они такие классные. Очень. У Насти голубенькие, у меня розовые. Они, кстати, там... очень круто смотрятся. Ну, желтый и понимаете, это Украина, ну, да. а желтый розовый да. тоже прикольно. Но в баночках они более ярче, да? Да. В баночках такие классные. Не, розовый яркий. Ну да, но в баночках еще ярче и милее. А давайте попробуем засунуть из баночка. Ну, Шел уже час, и мы идем в лавину, которая в Сумах находится, и будем, короче, там много чего, короче, у нас будет. Вот так. Пока на свете, как они говорят, пока на свете через ка? А, что? пока на связи через ка. Нормально. Мы сейчас идем на ролики кататься. А потом это а потом идет, а потом фоткаться. Меня пофотографировали Вот такая вот такая, Вот такая Вот такая Вот такие у меня фотки 4 получились Раз, два, три четыре. Я специально сделала такой Самый крутой Более похож на звездочки Я звезда и 2 Мне уже сделали фотографию у нас таких пазлов Вот эти Вот две. Сейчас мы идем домой, потому что Маша у нас ночует. Всем пока! Подписывайтесь, ставьте лайки. И если вы любите нас, то, то пишите свою любовь, любовь в комментариях. Пока! На этом наш влог заканчивается. Мы вам показали наш день, когда мы развлекались, и Машка... Остается ночевать. К сожалению, мы не сможем снять нашу ночевку, потому что качество будет ужасное, свет плохой. Или нормально. А мы некачественное не снимаем. И батарея уже скоро сядет. Да. Всем нормально. пока. Пока.